Добрый? В кавычках, да? Так, приехали на вторую мы скважину. Сейчас глянем, сука, до воды. Ну, 3 метра. Ага. 350. 350. Сколько? Метр шесть, я думаю, будет надо. А это вода рыжая была, да? А, ну вот самое главное рыжая, что она. Да вода, прикипячение ваше. Рыжая была вода. Рыжая, желтела. Захар, вопрос. Прикипенье. Рыжая вода была желтая. У вас дома, вот с этой скважины. Да, ну там Так, воду откачали, бочку убрали. Я вот специально один фильтр, он видно. Сейчас покажу, какая вода со скважины шла. Вот такая. Ну, видно, да? Короче. А вон, сука, песка еще покажу я. Песка. Ну, вот видно, да? Вот это песок. Вот это вот сейчас. Вот. Это вот до сюда песок. Вот видно, кромка. Охренеть. Вон. Сейчас мы его куда-нибудь. А куда мы его? Вот сюда. вот. Он еще не уходит. Сейчас. Опа! Вот она. Еба, они встали вообще в мелкий песок, прикинь. Там пыль прям, да. А? Там, ничего нету, скорее всего. Ну они встали вообще. Ну это не, нет, это парень бурил. Ну, тут мужик местный бурил. Это не бурильчики были. Вот, видно. Фракцию. Зеленый песочек. Давай! О, он весь забит фильтр. Так. Первый запуск. Насос сверху пока поставили, были он там, в погребе. Немножко насвиничили. Сейчас пойдет. Куда он денется? Фильтр стоит в ПВД чулок. Ага, ага. Закачал Лишь бы напор не падал Жилка тоже небольшая здесь Уперлись в глину За глину уже будет другая вода, рыжая Ну и песок Держи. вы видели а? Держи, я их сниму. Песок вы видели, какой за глиной будет Куда встали Был забит Александр снимает заказчица Видео а вот фильтры, который мы сегодня достали Чулок Вот слева стоит новый, упакованный С заматываем, чтобы они не пачкались А вот рядом стоит, который мы достали Сейчас я его водичкой сполосну Вот он Вот такой вот он красивый Вылез, не порвался, ничего Мы тем более обсыпку сделали И он сквозь обсыпку еще и вылез А вот, короче, я шланг с водой вставил фильтр в чулок. Вот так вот он воду пропускает. Замечательно. Так, ну все. Подключили старую станцию. О, еще. Все там краны и у нас. Вода идет. Серточку надо снимать надо. Забились краны. А что там не дует ванной? А ванной потому что там позабито. Пробуй. Что. Забиты все. Да, ну, там идет вода, да, хорошо. Да, там хорошо, бывает. вода идет вон. иначе да, нет. Отлично. Вон с крана видно, как идет, хорошо. А здесь либо сеточка, либо либо трубы да, забиты. Сеточку снимаем. Захара снимаем. А, вот она вся. Покажи, покажи, покажи что-то. Да все. А, сломал? Да. Не, не сломал она. О, а теперь... О, вот, вот нормальный опор, видишь? В общем в вот Понятное так. дело. Вот так она Бурили. говорит, кран открывать, Вот они думать, думают, скважину сломалась, начинают скважину бурить, либо насос менять. А там, лишь, а там всего лишь сеточку надо поменять. Ну иди, иди, иди. Либо снять ее. Да мы, когда у нас вода там не шла, снимали сетку. Правильно. Но у вас вроде бесполезно снимать? Ну, вот у вас сама скважина забилась.